Всем привет, вы на канале Соня Моня И сегодня у нас будет обзор Какущего котика Очень интересная и красивая упаковка Он как будто стоит На даче И ждет тебя Сзади поле Маковое У него есть 9 наггетсов Чтобы его кормить Также поводок еще много чего. У него приятная шерстка и голубые глазки. Но о всем остальном и о его функциях мы узнаем, когда его распечатаем. Этот котенок очень красивый, у него я уже говорила, что хорошая шерстка. Это котенок моей сестры и подарили его на день рождения. Он, кстати, как раз сегодня. Кстати, он очень надежно закреплен, что ножницы тяжело справляются с этим с другой стороны попробуем мне уже так интересно как он работает и все остальное Серьезно, мне кажется на складе его разорвать придет ну, невозможно так о, это меня уже радует внутри коробочки оказалась инструкция о этом котике и как этим надо пользоваться так, у нас здесь есть наггетсы, сейчас я их отрежу и хочу показать. Вот. Кстати, на этих удобствах с наггетсами все показано, что он делает и для чего. Также вот эти нельзя кормить коми специальной еды, этой еды, потому что механизм сломается и котик больше не сможет делать свои делишки. 9 наггетсов в наборе также тут есть поводочек сейчас мы его открепим он, он держится на вот таких вот резиночках вот это первая часть поводка а это вторая они соединяются с помощью вот этой штучки В нашем комплекте мы имеем поводок, я уже заранее говорила, что он состоит из двух частей, имеем наггетсы, которыми котик будет кушать и, естественно, пушек. И также это пакетик для какашек и внутри него инструкция о котенке. А также еще у нас есть котенок, конечно же. Но ну, а батарейки к котенку не идут. Так что, когда вы покупаете такого животного, вы должны знать, что вам придется отдельно покупать батарейки. Мы собрали нашего котенка, вставили в него батареечки. И сейчас будем проверять все его функции. Для начала я хочу проверить, как вставляется поводок как он ходит. Обратите внимание, что есть специальная защелка на поводке, которую надо вставить в отверстие под головкой кота. Держится хорошо. Кот ездит, то есть его не надо за собой волочить. Вот так встаешь, берешь за поводок и кот ездит. Ездит он довольно хорошо. Также он иногда вот так вот садится. Это он садится, когда накормленный, его надо сходить в туалет. Сейчас давайте его покормим, чтобы посмотреть, как он выполняет еще одну свою функцию. У нас была заранее, кстати, подготовлена мисочка. он говорит, когда его кормишь. И разные звуки. Давай тоже. Попробуем. Ему надо как -то, прям вот так вот помогать, чтобы он глотнул, потому что он Будет кушать сам, как настоящий кот. Ну давайте все уже докормим и будем проверять, как он ходит в туалет. Это же самая главная его функция. Давай, докормлю его. Так, ну что ж, надо его вот так повозить и... Так, клеечка, так, нам попробуй повозить его котенка, чтобы она тебя покакала вот, Это котенок не сходить в туалет Юпия. Он издает довольно приятные звуки, как у настоящего кота Ой, да, посади просто он долго. мяу мяу Так. Оп. Котенок садится, давит, Когда ты несколько раз нажимаешь на него, и он садится. Он все сделал, а теперь мы будем собирать это все, все, что он сделал в специальный пакет, который шел в наборе. Также этот пакетик удобный, чтобы не потерялись мелкие запчасти. Ну что ж, ребята, наш обзор на кота подошел к концу. Кот очень хороший. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу этого кота, пишите в комментариях. Я все буду читать и вам отвечать. Ну а сейчас не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока!